Всем привет, с вами канал 20FPS, сегодня прокатимся на танке Т-44-100Р, это подарочный танк от Ростелекома, который дают при подключении к тарифу игровой. Танк из себя ничего особенного не представляет, обычная советская 44 только с экранами по бортам, но, как говорится, на халяву и уксус сладкий. Навним его минусом является то, что у него пробить основным снарядом 183 мм. Если я не ошибаюсь, это как бы мало. Так как там попадает десяткам. И без голды, без подкалиберов играть очень тяжело. Продавайся бы он в премиум магазине за реальные деньги. Покупать его бы не советовал. Так как фармить на нем еще удовольствие ну а на халяву можно поставить только поевку зарядить голды и скорее всего в минус уходить не будешь играя в удовольствие конечно при условии если будешь наносить урон хотел проехать на нулевую линию но вижу тут я ждет меня поэтому решаю дать по нему шок но засвечивают меня светляки поэтому надо искать укрытие там подъезжает китаец 34-2 наши светляки скорее всего не справятся поэтому надо ехать им помогать начинаю двигаться Проходит на ходу урон То есть второй раз уже Что говорит о том, что стабилизация у танка есть Нужно как-то их убивать Забираю бульдога Заряжаю голду Чтобы наверняка справиться с 34-2 Наверно справился бы ВВБшками, но Так как я тут один, ошибаться мне нельзя Нужно наносить на урон рикошет. Что у меня Не получается И постараться сберечь свое хп рикошет. Но проходит Первый рикошет, второй рикошет И я получаю вот эти две плюхи Уничтожь. Которые можно не получить все-таки китайцы забрали Два фрага Нужно отсветиться И поедем дальше Вижу АТ-15 бачков едет. Пытаюсь по нему пострелять. Стою, знаю, что там стрелял Кромвель. И, возможно, кто-то на бугре. В квадрате. G9 у них стоит. Поэтому кустам близко не подъезжаю, держу дистанцию. Там ошибается Рейл, уезжает с бортом камня в чистое поле. Надо его убивать, пользоваться моментом. Пробитие. Порт хорошо, он пробивается на дистанции моим небольшим пробитием. А Т-15 тоже понял свою ошибку, начинает двигаться назад. Но Пробитие. это его уже не спасет. 87 пока ничего не ясно решаю двигаться вперед думаю что здесь никого нет кроме не светился ну, вот засвечивается яд пантера 2 тоже с бортом надо ловить момент. по максимуму нанести ей урон она где-то прячется там за домами и урон стабильно наносить не получается подойдем в гусеницу вот, гусеница шотная хочется ее забрать но она понимает и стоит за домом жду когда 25 попало, она ее подсветит но тут появляется тройка. Бросается на него Но отхватывает, видимо, со всех сторон КП у него быстро тает принимая решение помочь ему Но не всплывает пытается от меня убежать И начинается карусель Там стояла сверху сушка Она меня пугала. Видишь, что ее забрали Кромвель сдаваться не хочет. Начинаем мы с ним тут кружить. Я понимаю, что скорее всего я его не догоню. Но вот ВБР мне помогает. Я с поджогом на цели нашел урон. Все, Кромвель забрали. Счет 12-12. Думаю, что нужно забрать сначала арту. 25 пополам что должен жить там по максимуму подсветит мне если что я еду искать арту скорее всего она стоит в квадрате 9-0 трих любимой позиции в первую очередь едем туда да вот она подсвечивает. и снова на воду. еще есть поджога еще один и война убиваем арту 5 фрагов 2 поджога, когда не надо, выполнить ЛБЗ и 25 пополам наш погибает. Остаюсь я и наш Артасу 8. Нужно свечиваться и занимать нашу половину, пытаясь кого-нибудь засветить первого. Я знаю, что Яга шотная, я для нее, скорее всего, тоже шотная, так как средняя альфа у нее 490 -го. Может она меня и сваншотить, поэтому надо аккуратно после засвета сразу же уйти в укрытие. Еду специально по краю в надежде их подсветить, если вдруг они приблизятся и не понимаю, что они будут делать. Скорее всего, поедут на базу. Но, возможно, Яга и вернулась на свою базу. Ждайте, встречать меня там. Еду по кромке. И вот У-29 засвечивается на нашей базе. Едет за нашей артой. И забирает ее. Все, я остаюсь один. Против двух танков. Теперь я знаю, что 29-й у нас на базе, но возможно, что яго его где-то прикрывает. Я аккуратненько пытаюсь его подсветить, ничего не выходит. И принимаю решение ехать сближаться с ним. Скорее всего он стал где-нибудь там за домами. И ждет меня. Два шота я, наверное, от него переживу. Но будем стараться не получать урон. Он меня до сих пор не засветил, значит, скорее всего, меня с этой стороны не ждет. Будем надеяться на внезапность нашего появления. Да, вот он засвечивается, стоит с башкой. Шестой! Шестой фраг, воин. Отсвечиваемся сарайчиком на случай, если я пантера его прикрывает. И нужно снова рвать дистанцию и уходить пытаясь издалека просветить апаты я, я снова не засветился значит на первой второй линии и яги нет нужно понять где она может быть То есть, как первый вариант что она уехала встречать меня на базе до сих пор там катается второй вариант что она где-то на пятой шестой линии на краю деревни стоит на девятую нулевую линию она вряд ли поедет так что будем искать ее здесь в деревне поджимаясь под горочку здесь лесок маскировка кстати у танка неплохая есть шанс что я здесь спрячусь даже если она будет рядом и снизу вверх, Мне будет проще ее убить. Аккуратно поднимаюсь. Жду, что вот-вот она появится. Возможно, она уехала к базе. Там стоит ждет меня. Нужно везде посмотреть. Сильно наверх не вылезаем, чтобы была возможность спрятаться. Но никого не вижу. СУ-8 пишет, что она в засаде. Скорее всего, так и есть. Будем искать ее на АБ-линии, но нет. Она встала на захват и самому выдала свое местоположение. Теперь остается аккуратненько ее засветить и гарантированно нанести урон. Помню, что она была шотная, поэтому главное не промаснуться и не получить урон первым. А вот замечаю, она стоит, тоже ждет на стороны. стороне. Целевый край корпуса и седьмой фраг. Победа результата Мастер, основной калибр, воин. Да, бой в топе, но, тем не менее, повторюсь, что танк не очень, и с десятками очень сложно там выживать, и тем более наносить урон. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, пока. Не забываем поставить лайк, подписаться на канал, чтобы не пропустить следующие видео. Пока.